Всем здорова, с вами 94 сегодня у нас реакция на Мармока VR, Boneworks, это игра из будущего Ну, VR у нас так там уже, по сути, будущее не такое небольшое Типа прогресс технологический Ну а так игры про будущее, ну там уже их довольно много Что за Boneworks, первый раз слышу, ну давайте смотреть В этом видео Они наступают! Дикие мишени наступают! Дикие мишени. Что это за ну, обычно так и не делает, типа, типа что парень! вы сегодня увидите в видео. Успе! Успе!! Сэр, я попрошу вас стать на колени, сэр. Я сейчас так отхудаю. Отличные штукенцы. Yes! Так, пацаны, вы ч ⁇ такие вялые? твою мать, я не думал, что это роботизированный хэдкрафт. Я должен это остановить. Извините! Зачем вы меня заставляете это делать снова и снова? Затем. Что-то это все мне дико напоминает. Half-Life какой-то. Посмотрите, сколько здесь холодных. Да, ре реально Half-Life? Тут какой-то, типа, мы все, мы все футуристический. А убираться кто будет, а? Новогодняя инкрушка. Merry Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Merry Christmas! Oneworks! <свас> Где Кто я, да? Как все попал? Все в порядке. <свист> я mm -hmm. цел? Да. Валф индекс там теперь можно всеми пальцами двигать. Что такое? Я участвую в каком-то эксперименте. Взять объект, как я... Оу! Mm -hmm. Телекинез? Я телекинесс, <свист> владею. Мне кажется, или тут что-то должно было быть? Ладно. Я хочу домой. Никто ничего не объяснил, ублюдены в эту херню поместили, что происходит тут вообще. Воу, сука, что это за дерьмо? Это бегающие ноги. Пойдите, эти ноги. У меня ровно такие же. Ч, робот какой-то или что? Не знаю, не знаю. Привет, мистер Обезьяна, наверное, не знаю. Ладно, не суть мне бы понять, кто я. А у черти! Я здесь О-о-о! Что там за аномалии происходит? Ебать тут у вас квазит, ребят. Еще гантели. О, пошла! Вот так вот, блядь! Кругом аномалии, бармок. давайте покачаемся. Дома банки открывать. Я чувствую, как свербит во мне там мощь. Я сейчас этот стеллаж... О-о-о! Тихо, тихо! Как я не рассчитал свою мускулатуру, блять, назад давай. Я сейчас все поправлю. Офигенно поправил? Стоял. Какие-то коробки, Ради легкие, пустые, не знаю. Воу. оказывается у меня башка есть и довольно М -м. крепко. Коробки с конфетти. Зачем есть коробки с конфетти? Непонятно. Ну-ка, тележка. Лучше не, не надо. Если тележкой себя уебу... Лучше ну, не надо, Варбок. Блять. Она меня, наверное, не поднимет, Надо да? было лучше подкачаться. Не каждый себя тележкой уебать может, однако. Да, блядь, тяжелая падла. Ладно. Как говорится, катись к хуям отсюда. Развлекаемся мы, все развлекаемся. А выбираться кто будет, а? Может, я здесь вообще уборщиком работаю. Симулятор уборщика. Правда так? Мне прямо это нравится, в этом что-то есть. И шаки баны завофлили мне тут стены. Дай моп сполоснул, что ли? А Где вода в ведре? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А, кстати, я сегодня лицо не был. Все, хорош с уборкой, хватит на сегодня. О, Погнали! Господа, я не отдам вам родину канале. А -а -а! Они наступают! Дикие мишень наступают! Дикие мишень? Передайте моей семье, что я люблю. Эй, я! Погоди! Погоди секундочку! Я не расслышал. Ты что-то там пиздаю про мою маму? А? о -хо -хо -хо -хо -хо -хо. Вы посмотрите, сколько здесь холодного. И сковородка Облуж из пап, дуба, да? Труба какая-то. Сковорода. Вот это вот поинтереснее. Ах ты фуфлыга, опять теплонная вилка из вот тебе омлет ебля! Защищай свою честь, мудила! Даже так? В машонку. Еще раз увижу на кухне пирожок разъебу. Мечи всякие. О, я нашел свои дела. Резиновый или надувной? Как прикольно, теребить эту штучку. Говори, где держат Джозефину, Хуанито? Не будешь говорить, да? Ломик из ты будешь повергнут моим страшным пыткам, Хуанито. Ты готов лишиться чести? Так, ножки пошире. Ох, ебать, у тебя задняя мышца крепкая, Хуанито. Ты куда это? Фу, блядь. Это... Помоги. Ну, по а Муха можно коробки. было, большой, что это помои. Тут везде коробки. Ладно, пора отсюда выбираться. Что за жалкое подобие города? Смотрите, здесь купол какой-то. Отвечаю, я в симуляции. Мы а все под колпаком, да? За углом. О, детская площадка, как мило. Ну или это как выглядит, как Half-Life. Вот вам бесплатный трейлер девятого форсажа. Опа, качели. Здесь мне понадобится напарник. Извините, сударь, что беспокою вас, но нет ли у вас желания порезвиться? Открыть в хуй Прям как в детстве. Задний дворик. Качелька. Труп. Здесь открыто. Офигел, тебе был задний двор. Отлично. Так. Опа, а что здесь за мусор такой? Я говорю, что я уборщик, блядь. Меня ко всякому мусору тянет сегодня. Там кто-то есть. Это человек? Ну ладно, попытаемся пройти. шарики там. Что он делает? Непонятно какая-то там текстура вокруг них крутится. Давай, я уберу сначала эту доску. А, блядь, она в другую сторону открывается. Э, парень. Все в порядке, парниш. Опа, кирпич. Кирпич мне сейчас, кстати, может пригодиться. По башке ему. Подъем, говно. О, блядь, он живой. Стой, стой, стой. Я просто хотел проверить, живой ли ты. Без драк, без... Сука, так что с тобой? Сто... Стоять! Сто... Успокойся! Драка это как, как минимум успокоился. странно. Где-то мой кирпич, его сейчас успокою. Вспыльчивый говно, я ж тебя попросил нормально успокоиться. Что тебе, сука, непонятно здесь? У них-то сетка, какое-то поле так окружает теперь? тело. Так, нужно от тела избавиться. Ух, вы вы вымотался я с тобой. О, идеальное местечко, давай... Располагайся, не стесняйся, бомжара, это твоя новая однокомнатная квартира, пупсик. Вот так вот, ноги согни, комфортно, чтобы было, вот. Комфортно? Комфортно с бутылкой в жопе, я тебя спрашиваю. 18+, плюс. улица. Замок. Что за дело? Замок. Нужен ключик. Я ебал ваши замки. Ну или так, да? О, коробка сюрприз. Эй, привет, Милашка. Привет, малютка ты моя хорошая. Поможешь дяде открыть эту коробку? О, серьезно? Спасибо. Нулбадис. Нулевые тела. А -а -а. Вас чё тут тупо эксплуатируют? Ну да? вы типа, может там ну, ты, загружается кто-то там, типа, нет, в это тело? Нет, а нет, нет, хватит на сегодня Махачи, остановись, пожалуйста. О, зачем вы меня заставляете это делать снова и снова? Зачем? Блять, тут еще один. Так, приятель, я не хочу, чтобы кто-то из нас пострадал. Поэтому, смотри, что придумал. это заранее туда, этот, да? Стильный, надежный жилет. Эй, -э -э -э, нет, нет, ты никто не должен пострадать. В этом была задумка. Не, не, стой, стой! Он со мной идет на мормок. Да? Нападаешь-то на хули вы такие детские все не понимают. Ау, рабоков остановить, блять! Что ж ты с ума-то сошел? Смотри на не. Да все, все, хорош, понял. на. Подыши, Почему я не верю, твою мать. А, упал. Ай-яй-яй, неаккуратно так как, потому что спешишь, спешишь, стой. Заебал уже у меня. Иди сюда, иди сюда, сука, я, я тебя сейчас успокою. Иди сюда, я тебе сказал. Не дергайся, Духуя да? Витаминов тебе, парень, да? Да хуя... Витаминов, петушара, драна тебе, что ли? Ты к жизни где-то поел, я не понял. Кусок члена. Хочешь как лучше, а в итоге тебе какой-то ублюдок прическу портит. Я тебе колено сломаю и умирать оставлю. Так, ключ мы уже вставили. Ну, заходим. <сёк> <Фу>. <сёк> Двери убил. <сёк> Ты сейчас, извиняя, неуважаемый, вы в порядке? Или не убил? А, поговорить хотя бы сначала. Поздороваться, сука. Обязательно а надо по все, все по заднице ударить. Нет, блядь, сразу нужно морду бить. Нахуй. Я не ключ. Э, забираем. Он мне точно пригодит. Что такое? Я просто ключ взять хотел. Да пойди ты нахуй, а может, нет? Ключ мне нужен просто был и все. Чтоб мне весь офис переворачивать сейчас, а? Так, стул стоять. Все компуктеры разлетелись, порнуха повылетала. О, ох, это унылая работа офисного планктона. Как же я устал. Такие старые хочу компы, свободы. при этом будущие. Хочу на бали, хочу босиком по песку бег. Что? Игра вылетела. Чего? Вы? То не день, то новое приключение. Из без багов, то тут все-таки не обходится, на да? Кнопку сложно не заметить. Так, что тут у нас О, припасено? О, О, новый пистоль. Это, посмотрим, как он. User, join your channel. User, left your channel. О -о -о -о -о -о -о. Отличные штукенцы. Итак, с этого дня я отвечаю за порядок в этом городе. Ты не хочешь ко мне подходить, парень? Парень, парень, парень! Ёб твою мать, парень! Сэр, сэр, я попрошу вас стать на колени, да сэр! Почему они никак... мешки какие-то непонятные вот так причину вашего бурного поведения, сэр. Успокойтесь, пожалуйста, вы мне мешаете работать. Ух, блять, сэр! Ты сэр, сам его выпустил. Побочу. Я при исполнении ё, очень серьезно отношусь к своей работе. Блять, Я буду стрелять, сэр! Так патрон закончится предупреждающий, следующий будет не в плечо сэр. сэр, не вынуждайте меня я это сделаю сэр. ну ну давай кусок кала мне уже похер на этот город и на вас Вот отстрелю я тебе зону бикини и чё ты мне хватит сделаешь? стрелять по причинным местам а ты мне не сделаешь потому что у кого пушка тот и командует понял щенок ну-ка Еес! Еес! с двумя-то! Я теперь два новых и друга! А, давай, подходи, чтобы бы не, сейчас сиреешь! Макс Пэй! А где 2 вторая пушка? Сука, где патроны? Все, закончились! План Б! План Б. Я выпендривался! Почесал ухо! Где там вторая пушка? О! Поехали! ты сам! уже сознание потерял! Обычно это делают женщины, ну ладно, тоже приятно! Такие Парень, вертлявые. так близко я знаешь сегодня не планировал потрахаться так пацаны вы чё такие вялые О, ты последний да. mm. давай мы с тобой поступим следующим образом давай подходи медленно half-life style ты... Да? да ты походу и в столовку последний у нас ну, приложи немножко усилий. <свес> <Давай. свес> да подойди уже к Марбоку. Я хочу тебя в корешник разломать. Бедро на боссаны. Стоять. Фатальный, анальный. И можно с тобой... <свес> Гуляй. Я тут уже все. Опа, а кто там на последней полочке от меня патрончики спрятал? Мои сладенькие патрончики. Вот одна коробочка. А ты вторая как-будто за конфетами на последнюю полку полез. Ням-ням-ням. Вкусняшка. Что-то это все мне дико напоминает, но... Блядь. Может Half-Life-то... Да не, бред какой. -то. Ну, учитывая, что там анонсировали уже vr Half-Life новый, Аж вполне бред возможно... Открыт. Двери распахнутые, заходите, кто хочет. А что тут у нас? Клад какой-то. Кто компьютер оставил включенным? Заткнись, тебя никто не слушает. Йоу! Тебе, тебе не струт заходить! У меня молоток, бить, слышишь? Ах ты, ладно, раз уж лег, уже. И. О! Одного раза мало. Куда пошел? Молоток верни. Стой! Кстати, а лежи! Лежи, не вставай! Не вставай! Я тебя разбужу утром, не вставай! Спи спокойно! Эх, Боря, Боря! Думаешь, только Путин владеет джудо? Как бы не так! Сейчас короночку покажу! Ооо! Он сдох. Боря! Боря, Боря! Боря! Я короночку не показал! А он Боря. уже помер! Что у тебя с зубами? Тебе столько говна, что даже зубы коричневые, Боря. Тут что-то на диване есть. Погоди-ка. Очки какие-то. А, очки виртуальной реальности. Очки ночного видения? Ну и так. О -о -о -о -о -о. Так вот, кстати, как можно не платить за электричество. Ходить ночного видения? Так, куда? Так. Понятно. Значит, налево. Ч-то у меня попа начала пульсировать. Это какой длинный пульс, ролик так. у Мармука? В этот так. раз получился. Ага, стрелочка ведет туда. Идем по стрелочкам, как в НФС. Механичь ехать Что это, блядь? А? А? Что это, блядь? Что это за пиздюк такой? Какого хуя? Слышь ты? Ты чё, блядь, мать твою такое? Нельзя так просто брать и прыгать на людей, окей? Okay? Ты меня понятно понял? педрила? Ну какую сука! Сейчас я тебе покажу, как моя бабушка крыс контузила, которых в сарае находила. Все. Все вырубило. Кажется, в нем больше не осталось жизни. Контрольный. Да? Теперь точно не осталось. Фух, да, не зря у меня попа пульсировала. Ладно, пойдем. А ты еще кто? что такое, блять? Ч, сынок, актизь пада. Ша. Чё, хоть зеленый? Все хорошо, теперь ты можешь отдыхать. О, все. Сука, стой! И сейчас там волны врагов, идем пошли. Охерели, мазафакеры. Набросились как. Чертовые гопники в переулке. Фу, сюда, походу. Вс. Ах ты, гнида, спрятался, да? Иди сюда, сучонок! Мне на лицо сесть решил? Я тебя сейчас сяду. Назад! Сгинь, бом. Я вас тут всех порешаю, нахуй, пидорасики! Еще кто-то есть? Давай, иди! А Чего вот это за шрики там катаются? Эй, ты что там за дружище? Выйти уже поговорить не хочешь, да? Выходи, сучара, я тебя сейчас сам оттуда достану. Ладно. Так уж и быть. ты! Танцуй! Больше ты никому не испортишь прическу, пидорасик! Привет! Ой-ой-ой, опять! Клещи, сука, неугомоны. Когда вы успокойтесь уже, наконец, а? Еще один. Не вздумай. А? Нет, еще живой. Нет, у тебя я сегодня свое лицо швабра чистил нет? Хули... Да, если я нет, сказал пароварка, ты на. Что происходит? Они вцепились друг в друга. Фу. Либо он его ест, либо он его трахает. Не хотел бы я быть на его месте так ну, что. Ну знаете, медская наверное... второе. Не, не... Ты еще не нажался, а ты одну душу уже забрал, демон. Ух, тварь, блять, вас да Накол насадить поглубже. Сейчас покажу, как надо фиксиков вызывать. Ах ты Соска! Убери свои долбовые лапки от меня! Ну конечно, ключ достал Еще не наелся, сейчас мы тебя накормим. Слышь, гнилой, Мариче эту тебе принес. Они будут нападать на мормока, не на этого. Добиться, Так что нам придется лезть в окно. Вперед. Проследи за ним, чтобы не убежал. Ола. Все, дядь, спасибо, я беру ситуацию под контроль, отойди. Ну чё, пришло время пожрать? Ну-ка, распробуй, от ты камня мне. Воу! Воу-воу-воу! Ёб твою мать, я не думал, что так жестко будет. Я должен это остановить. Извините! Это восстановило обоих, Извините. да? Но мне придется отменить ваш ужин. В связи с тем, что ваша еда не считает себя ужином. Меня достаточно. Я удаляюсь. Так, девочки, а еще три не там, попадают. Уходите. Сюда вход закрыт, говорю, что вы толпитесь, пожалуйста, расходитесь по своим лицам. Ладно, педорюги, мелкие. Походу шоу еще не окончено. Пошли. вон. <рис> арбузом вот что, по сто раз повторять, а? от этой двери, твари, багады. А нет, четыре тут даже, Смерть, блять, смерть. Я, я сейчас так отхуярю, что тебя по гарантии не примут. Близина! Пошел нахер хуев горшок! О, тут оказывается лестница на второй этаж есть. Препятствия разные, но там и Изи решим. Что тут у нас интересного? Еще а -а один. Ну тихо! Не так быстро, мистер. О! А давай-ка мы тебя проучим, а? Так, здесь нужна батарея для начала. Опа! А вот и батарея нашлась, а все остальное пустяки, правильно? Ну-ка, паразит электрический. его раздавить а вот мы воротами. Посмотрим, как ты попрыгаешь мне тут. Ну, прыгай! Чё такое? Не прыгается? Прыгай, сука! Или тебя что, больше не привлекает мое лицо? А? Ч, ч, больше не такой пиздатый пригон, да? Я тебе пососать принес. Это не мое лицо, конечно, но. Ч, не нравится? Скажи спасибо, что я с бутылкой не снаружи подошел, пидор. О, дай взглянуть на эти лапы, блин. Нихера себе когти. Ними же очень удобно симку из айфона. О, да тут у нас танцор. Потанцуем. Ла-ла-ла-ла-лай-лайла. Танцуй, мать твою! Неужели они не ловят отрываются? МАТАФАМБРД! Ма ма ну все, пора с этим кончать. Запомни мое имя. Я шокер Блять. Стар И старых стражей галактики. До того, как я его убил. Ну ладно. Пресс F респект. Пока. 1 Ну, это было эпичненько, Но слишком длинное. Это рамочки-то будут или как? багов тут даже не было. В основном только фейлы. Нет? Нету рамок? А чё так, вармок? Обычно ты добавляешь рамки в конце, говоришь там всем привет, там типа бла-бла-бла, спасибо, что подписались, там оставлять новые комментарии. Где где это все? Почему в конце этого не было? Странно. Но мне ролик зашел. Вот я говорю, вы как-то по стилистике очень похожи на Half-Life, какой какого-то вот футуристического типа, типа такого вот. Ладно, если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайки, подписывайтесь на Мармока, подписывайтесь на мои, другие мои каналы и соцсети, подписывайтесь на рассылку ВКонтакте и до следующего видео.